Выборы проведены в соответствии с Конституцией и избирательным кодексом, — сказал он. Наблюдатели миссии заметили отдельные нарушения, но они не носили системный характер и не повлияли на результаты выборов. По словам Лебедева, выборы прошли организованно, несмотря на то, что кампании сопутствовал политический накал.